Всем привет, ребята, вы на канале Светилера. А вы знали то, что два дня назад у Вики Шоу родилась младшая сестричка, стала старшей сестрой, как и я, и об этом она вы... вышла в Инстаграм. Вика, ты скажешь, кто у тебя будет, братик или сестренка? Ну, давай, когда, когда родится, тогда скажем. Я тоже так думаю, да? Ребята, кто смотрит Викин канал и также рад, что у Вики родилась сестричка, поставьте лайк и Вике будет очень приятно. Да. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы первым узнать, кто нас родит. Ребят, только мне вот жалко Шиншелла. Верик, мальчик, ну куда? Ну и у Вики на сестру. Потому что вот, например, Шиншелла может кому-то отдать, а сестру Шиншелла может покусать там... Я Беке, ее сестрички, ну и ее семье ставлю вот такое вот огроменное сердечко. Ребят, а вы знали, что еще у, у Миланы в Бокс вышел новый клип, называется «Все будет хорошо». Сейчас мы с вами его вместе посмотрим. С вами я расскажу вам с... с... свой ряд на него. Я... Сейчас она выбирать всякие... Ну, она мечтает, и у нее эта мечта сбылась на фотографии. О, видите, она, за... она помечтала, захотела э, на пляж, и отошла по волшебной, она туда попала. Она как будто проснулась на пляже. Сейчас прикольные косички кто смотрит канал family box ставьте кучу лайков Этот клип он очень прикольный смотрите косички у нее косичек у нее сейчас нету Ребят, давайте попробуем насколько получится вот такая стойка фургомедана в комментариях, в какой у вас получилась такая стойка у меня с первой. Ребят, клип они снимают на море, ну, а вы напишите в комментариях, Нет, какой они в стране снимают. Смотрите, это у нее был сон просто. Ребят, кому понравилось мое видео, ставьте кучу лайков, подписывайтесь на канал. Если у вас э, кнопочка подписаться будет красная, то вы на нее нажмите, и она будет серой. Вот такой вот. Пока-пока!